Квартира на Светлане в Сочи. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом в районе Светлана на улице Депутатская в жилом комплексе Раевский. 66 метров, полноценная двушка, поэтому досмотрите это видео до конца. Начинаем свой обзор. С района Золотого Треугольника, так он называется у нас, это цирк. Здесь у нас только элитное окружение, и от этого места до жилого комплекса Раевский нам идти всего минут 5. И сейчас мы вам покажем две дороги. Первая будет более короткая, вторая более комфортная. Первая приведет к пляжу цирк, вторая приведет к парку Фрунза, где, собственно, и начинается центральная набережная. А начинается она, собственно, вот отсюда, цирка. цирка. Уклончик будет совсем небольшой. Кстати, если вы не знали, административно микрорайон Светлана относится к Хостинскому району. Берет свое начало от Дендрария и до моста, после которого начинается уже центр на улице Театральная. Почему же многие так хотят купить квартиры на Светлане? Ну, потому что низ Светланы абсолютно ровный, ну, а сверху Светланы, это уже с улицы лысая гора, Досюда минут 15 пешком. Итак, мы перешли к Уортный проспект. И оказались, как многие считают, что это уже середина микрорайона Светланы. Сейчас мы вам показываем короткую дорогу. Это жилой комплекс Московия. И здесь уже идет небольшой уклончик. Хоть сегодня погода нелетная, но мы для вас идем и показываем эту короткую дорогу. Потом еще покажем и длинную дорогу. В общем, друзья, это вовсе еще не середина, это все-таки относится к низу Светланы. Ну и что, что это за городным проспектом, но это все еще низ Светланы. И на самом деле осталось нам идти всего несколько минут. А сейчас на ваших экранах жилой комплекс Покровский парк. И по соседу жилой комплекс Покровский от Альпики Групп. Вот. Где? Уклончика. Почти уже не чувствуется. Итак, мы перешли курортный проспект по улице Депутатская. Это первый заезд, это тоже у нас улица Депутатская. Сейчас на ваших экранах жилой комплекс Москва. Когда-то был скандально известный. Вот здесь а, есть а, а, пешеходный тротуар, чего не было там сзади на небольшом отрезке. И вот я вам показываю тот самый уклончик, который а, для многих может оказаться таким неким дискомфортом но повторюсь есть еще одна дорога по которой тоже можно заехать на автомобиле и также можно пройти пешком там кстати будет более комфортно не будет вот этих вот каких-то непонятных заборов ну и там еще будут в окружении всевозможные магазины, когда вы будете идти в свою квартиру в жилом комплексе Раевский, можно там будет по пути что-то прикупить. А это Метрополь или Метрополь, поправьте меня, пожалуйста, как правильно. И вот еще одна дорога, по которой уже ездят автобусы. Я считаю, что как раз-таки вот здесь где-то и начинается середина микрорайона Светлана это улица Лермонтова Депутатская потом начало Дмитриевой улица Грибоедова Тургенева все это можно также отнести. отнести но ну, мы шли достаточно быстро поэтому дыхание конечно же у меня сбилось вот. с парковками конечно же здесь очень и очень туго но я вам сейчас покажу где без проблем можно найти себе парковочное место в аренду а вот он уже, живой комплекс Раевский. Шли мы буквально несколько минут, реально, вот на горизонте видно морюшка. В соседнем доме гастроном Черемушки, как видите, натуральные продукты родной Кубани. Ну, а мы уже на месте, у меня от ветра даже, голос изменился. Итак, мы заходим, мы на месте, здесь консьерж, и у нас, это у нас пандус. Такая входная группа, да. Лифта 2. Анна, раздевайтесь, раздевайтесь будьте как дома. Сдуло, сдуло. Нас чуть не сдуло. Представляете, самолеты не могут приземлиться даже из-за ветра. Итак, мы в квартире. Смотрите, общая площадь 66 квадратных метров. Прихожая прям такая, ну классная. Смотрите, здесь место под гардеробную, но продавец вот решил таким образом сделать. То есть, спортивный такой уголок. То есть, здесь турник. Итак, это кухня, совмещенная с гостиной. На полу кафель. Вот она, кухня, совмещенная с гостиной. Здесь коммуникации центральные, двухконтурный газовый котел. А? Большая. Большая, нормальная кухня, вполне. Вот такая интересная планировка. Вот, ремонт как бы тех годов, там сколько, ремонту 11 лет, но абсолютно он чистенький. Так, ну, вид как бы ну, обычный, сочинский я его называю. Кстати, там пробка собралась из-за того, что это... Мусорные баки, там машина сломалась, мусоровозка, кондиционер. Дима, а это что, газовый котел? Да, это газовый котел. То есть, обратите ]材. внимание, здесь... <соци <season> <социализм> стоит неплохо. неплохо. стоит. Значит, смотрите, дальше у нас спальня. Такая вот здесь, что у нас висит? Радиатор. Здесь место вот еще под шкаф. Такой <социализм> непонятной да, формы, но вот как есть. Значит, панорамные окна. Здесь тоже висит кондиционер. Такой кабинет. Да, одна комната проходная, но, кстати говоря, если вас это будет смущать, вот здесь вот ставится такой вот, вот такая перегородочка, да, сюда ставится дверь, и все, таким образом у вас комната будет непроходная. Вот, потолок такой двухуровневый, то есть 11 лет назад это было вообще круто. Ну, как тебе? Нормально? Хорошо, да, я бы только что поменяла. Прошу. Ну, шторы. Да, вид. Ну, вид. Что тут вид? Вкус? Море там, что-то где-то. Да, вид на метропольное, на вот эти, на ту и как бы. Тем не менее, самое интересное, самое интересное, друзья, это цена. Цена-то значительно ниже рынка, поэтому вы уж это видео, посмотрите, пожалуйста, до конца, потому что мы сейчас вам покажем более комфортный сюда подход заезда. Про санузел забыл. То есть вот я вышел из спальни, совмещенный санузел с ванной, как многие из вас любят, не душевая кабина. Кстати, в квартире и все остается вот как есть вот. это общий балкончик и вот там парк дендрарий быть может это для вас будет важно но в вашем доме будет красно-белая пойдемте покажем вам еще одну дорогу она более короткая бетонных стен ну, такие учки, улочки такие везде есть. И в вашем городе есть, не так ли? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А в Москве разве нет таких улочек? А в самом центре Сочи разве нет таких улочек? Вот, давайте вот здесь вот свернем сейчас. Зато мы двигаемся коротким путем. И смотрите, здесь не жарко будет, смотрите. Даже летом здесь будет не жарко. Потому что вы в окружении зелени. Вот, в этом доме... Магазин секонд-хенд. Вообще здесь вся необходимая инфраструктура. Вот мы сейчас придем к магазину перекресток. это считается центром микрорайона Светлана. А там у нас фитнес-центр Валентин, Альфа-банк, ВТБ-банк, всевозможные магазины, кафе, рестораны. Ставь паузу. Налево, не знаю. Не, не туда попадешь. Так, ну что, где более комфортная дорога? Пойдем искать. Да нет, я шучу, конечно я знаю. в основном ты же на машине ездишь. И вот здесь мы спустимся. Пойдем на улицу Тургенева, на улицу. Да, конечно, все улочки знают, да, поэтому. Быть может, я и заморочился сильно вот этими вот, вот этими, вот этими. Ну, смотря куда вам нужно выйти. Если вам нужно к цирку выйти, вы туда пойдете. Если вам нужно выйти к перекрестку, пойдете туда. Вот там можно было пройти. Там еще одна лесенка есть. Что-то я вас заплутал, да? Бедная они замерзла, пока вам видео делали. Вообще, смотрите, здесь лесенка, здесь лесенка, вон он дом. Но здесь реально как бы коротких лесенок, коротких дорог ну, достаточно много. Все уж вам не будем показывать. А так здесь вот и пицца есть, и... Роковая, раковая, роковая. <связь> <связь> да, роковая, раковая. <связь> раковая, номер один, а, всякие тут магии чистоты, мира, алкотека, в общем, чего здесь только нет. А вот. И, соответственно, конечно, автобуса 44К, который курирует вверх-вниз э, по микрорайону Светлана. А так вот он, курортный проспект, там транспорта очень и очень много. Ну что, вот мы и в самом центре микрорайона Светлана. Кстати, когда вы перейдете через мост, вы окажетесь в самом центре Сочи. В общем, если вы поселитесь в микрорайоне Светлана, поверьте, вы очень полюбите этот район. Здесь есть абсолютно все для комфортного проживания и отдыха. Стоимость данной квартиры в жилом комплексе Раевский. 22 миллиона. При быстром расчете хороший торг. Кстати, полная стоимость договора пройдет ипотека любого банка. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, Анна, канал Волк-Стрит. До новых видео. Пока. лицо видел, когда забыл сказать Раевский. А я думал, нужно сказать или нет. Да-да. А сейчас мы находимся прямо возле летнего театра. И от этого места до жилого комплекса Раевский реально 10-11 минут пешком. Мы специально сюда спустились а, показать вам, какой сегодня бушует шторм на море. Ой, какой шторм, какой шторм, но он красивый.